Ее замедление так бесит. меня. врага. врага. Больше не встанет. Ах, ты чё творишь? Барьер установлен. Остался один враг. За тоже вижу у врага. Один враг. Мертвый. Гладкий. Остался один игрок. Одна семья. Нас не победить! Я прекрасно знаю, где вы. Остался один игрок. Тридцать секунд. Пайк установлен. Пульта готова. Я потушу твое вечное пламя, Феникс. Шутки кончились, вам конец! Вижу врага. один игрок не гаси пламя феникс Летели. Рада. готова. Тренируйся, усерднее. Смотрите врач, здоровья! Брат убит. Остался один брат. Пайк установлен. Не оступились. Это наш шанс. Пайка меня. один враг Я помогу Только один. Конец тебе. На помощь. Ну же, погнали! Ликвидировано ультимейт готов. А -а -а. Вижу <связывая> Остался <связывая> один враг. Моя сила неиссякаема Просите о помощи и получите ее Один игрок. Если что-то нужно, говорите. Если что-то нужно, говорите. Наш агент со спать погиб. секунд Остался один враг Спайк у меня Остался один игрок Сняла троих Если что-то нужно, говорите. Если что-то нужно, говорите. Пайк, погиб. Сила, Пока. Барьер установлен. А -а -а. Быстрее надо. Остался один враг. Я помогу. Тридцать секунд. Десять секунд. Ребята, последний раунд перед сменой сторон. Тратьте или отдайте мне все, пользуйтесь. Если что-то нужно, говорите. Yeah. <laughs> Тридцать секунд. Остался один игрок. Позорище. Смена сторон. Пошли! Цель устранена. Байк установлен. Вижу врага! Вижу врага! <зачки> <зачки> <зачки> <зачки> да мыл тебя! Остался один игрок. Нечем дышать, а героизме забывают. Экономлю. Приберегу деньги. Вперед. Один брат тридцать секунд. У кого тут много денег? Кончились! Вам конец! Вижу врага! один брат. мы прекрасная команда у кого тут много денег